Всем привет! Я сегодня хочу сказать на фоне тех событий, что сейчас интенсивно происходят, называется «Вот и не верь в клипы». Просто сейчас будет пример того, насколько клипы действительно предсказывают происходящее. Например, на шепоте фантастики я недавно опубликовала недельную выборку из клипов, где около десяти были с одними и теми же символами. Среди этих символов был тревожный красный фон или огонь, или что-то такое. И вот неделя не прошло, называется, как у нас в деревне Крайне ввели красную зону карантинную. До этого целых месяцев 9, может, а может, больше, может, да, где-то около года обсуждали, что карантинные зоны должны быть цветными, желтыми, зелеными, там красными, оранжевыми. И области, где ввели пара, областей, где ввели красные зоны, они в наглую просто проигнорировали, я помню, это все никому не нравилось. Они просто взяли ну, со своей стороны и в наглую не выполняли эти правила и казалось что все так и будет но сейчас именно сейчас именно по прошествию вот этой недели когда были клипы с красным фоном у нас так бабах и ввели эти меры и по всему миру в то же время прошла выставка выставка посвященная семи кругам ада Уданте. Уданте, и когда я смотрела репортаж про эту выставку, у меня случился мелкий полтергейст. Называется «Верьте, не верьте», но ну, вот так происходит. Надо ли бояться, но это время было предсказано. Все, все лето нам предсказывали, что осенью будет самое ужесточение. То есть, что это нормально, говорили, не бояться. Значит, наверное, бояться не надо. Что еще добавить? Ну, та неделя прошла, сейчас наступила следующая неделя и следующая выборка клипов. Они уже совсем о другом. «Елка», «Нечего терять». Нечего терять. Такой печальный клип снимается только перед прощанием. так как перед каким-то финалом. Черно-белый. Нечего терять, кроме твоей любви. Какие-то последние слова кому-то. Дальше. Артур Пирожков. Как будто бы заблудился во времени. Летом на Фиесте. На самом деле, раньше так и можно было бы подумать, что ну просто... Показалось артисту, он заблудился, и теперь у него лето. Посередине осени ровно он снимает клип летом на Фиесте. В конце клипа все разъясняется сейчас. Девочки, вы хорошо выступили. Показывается, что они стояли на фоне сцены с декорациями. Выход из иллюзий, Выход из иллюзии и потеря во времени. Клава Кока начинает клип с дракона на черном фоне. Черный дракон зеркало за зеркалье врывается. Блэк Стар, черная звезда. Так это он черная звезда. А Клава Кока, я не верю, что артисты сами выступают от себя. Она представляет некоторые силы. Кстати, это уже третий фильм, где женщина с пистолетом в кого-то выстрелила за последнюю неделю. Ну так вот, силы, которые представляет она, демонстрируют такую наглость, что они не отказываются от своих привычек, музей бывших. А ну мы-то смотрим второй смысловой ряд. Они не собираются отказываться от того, к чему привыкли, от красного и розового. Самолюбовальщик. Странные перчаточки у нее тут. Сейчас. Такие перчатки, а такие же черные были у елки. Прямо сейчас. Через несколько клипов одни и те же сюжеты. Я сейчас неподробно просто покажу, что вот они вынуждены выйти из этого замка, в который зашли. Они не хотят ни от чего отказываться, но они вынуждены уйти. Перчаточка. Красная кнопка, к ней подносят красную кнопку. Вызова, вызова кого? В конце они выходят и над зданием поднимается дракон, но он не черный. Драконы все сжигают. Короче, они пожелали оставшемуся миру встретиться с этим драконом. Но они вынуждены уйти. Черно-белая символика масонов. Таковы послания в новейших клипах. И сейчас я хочу поподробнее показать этот поезд в огне Леван Горозия. Поезд в огне это сюжет очень популярный, как видим. Песен с таким названием оказывается несколько. Но мы сейчас рассмотрим этот. Люцифер маска 4.20. Пишите идеи. Этот поезд в огне и нам некуда больше бежать. Карта. Конечно, она предсказывает что-то. Это карта в полицейском участке. Мультяшный мир. Опять крушение иллюзий. Э -э, планы из комиксов. Этот клип был снят немножко раньше, чем те, которые я показывала. 26 марта, полгода назад. Бабл и Бабл, вот чисто это сочетание звука означает символы. Символы. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Тут снова 4.20. Идут погромы. То есть это весной 2021 года планировалось. Это, э, эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она погибнет. Она умрет, если будет ничьей. Пора вернуть эту землю себе. Очередной двойной смысл. Профаноиды увидят свое. Ну вот э, объекты, объекты в небе их много. Сгущаются краски. Полицейский участок, карта, люди за решеткой. Они одевают маски, раздевалка, они одевают маски. Одевают и идут. И сейчас я хочу показать кадр, который хотела показать. Опасная зона. Это весной снималось. То есть, то есть была спланирована война и беспорядки уже тогда. Вопрос, когда это должно было бы воплотиться перевернутая птица. Полиция, перевернутая птица. Пишите идеи. Люди одели птички маски, птица гор, или как вы думаете. И противостояние двух категорий, справа и слева. Вот это здание, я сейчас не нахожу кадр. У него здание, окна прикопанные. Второе здание выглядит более современным, и оно горит. Это только отсвечивает. По эту сторону полицейские, у них тоже лицевой аксессуар, но свой. Со второй стороны люди в птичьих масках. Идет противостояние, но горит только одна сторона. Вторая лишь отсвечивает. Клипы не врут. Клипы не врут. И вот они, они, они, они. А вот здесь видно, плохо видно. Там прикопанные окна были. А здесь здание без прикопанных окон. Оно современное. Сверху провода идут. Как будто бы не под небом, как будто это потолок и павильон. Все опустошается и прилетают. Они весной прогнозировали прилет кого-то. Прилет кого? Бумажные самолетики. Опять этот символ лежит на земле. телефона, он уже никому не нужен, людей нет. Крушение режима. И люди стоят перед античностью, там были античные статуи. Вот почему они везде вставляют античность, скажите. Невеста, невеста, все, никого нету, бои закончились. Интересно, как, каким образом все, вот, вот прикопанное окна. Видно, как отличаются эти два здания. Здесь такие характерные не в старой части города, мне кажется, в, во многих городах такой стиль. И, в общем, такое предсказание в клипе, который был снят ровно полгода назад примерно полгода назад, конец марта. И летом пошло предупреждение о том, что осенью будет самое сложное время и призыв сохранять внутреннее равновесие. Я так понимаю, этот призыв нужно выполнить, хотя бы потому, что а что еще делать. В общем, такая подборка на сегодня. Происходящее сейчас было предсказано. И дальше, дальше просто, если считывать вот это все искусство между строк, то между строк идет время при открытии завес дальше будет именно при открытии завес то что сейчас происходит сгущают краски этими воротами которые не ставят но мы-то понимаем что помимо вот этой веры в ворота есть еще просто физика которая мистика или наоборот просто при открытии ворот никому ничего не вот вот этот кадр где горит античное здание. Я думаю, вы такие видели в своих городах. Как там провозгласили впервые в мире. Выставка, посвященная Аду и прочее. Это лишь шум. Это лишь шум, как сказали в одном ченнелинге, те, кто вышли на связь. Если бы у них была технология чипирования, такая крутейшая, какой они описывают. Вы представляете, насколько это была бы секретная программа? Они бы не говорили на каждом углу. Так что я хочу думать: я думаю, что выставки, вот эти адские и красные зоны, это уже остаточные звуки этого гула. Все идет все-таки к завершению. Мне так кажется. Пишите свои мысли, ставьте лайк и до новых встреч.